Альфа-Центр здоровья – это не просто современная многопрофильная клиника для взрослых и детей. В ней ведут прием особенные врачи с высокой квалификацией и большим практическим опытом работы. Убедиться в этом вы можете сами на нашем YouTube-канале. В клинике доступны все новейшие методы и современное оборудование. О том, как это работает, можно узнать в видеороликах Альфа-Центра здоровья, стоматология, офтальматология, отариноларингология, урология. И гинекология, отделение физиотерапии и функциональной диагностики. В наших видео, как и в нашей клинике, есть все. Даже своя собственная выездная служба. Комплексный подход к заботе о здоровье в любом возрасте. Результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента. Специалисты Альфа Центр здоровья сделают все, чтобы ваше самочувствие было прекрасным, а пребывание в клинике максимально комфортным. Познакомиться с нами можно на официальном YouTube-канале или на сайте. Просто нажмите на ссылку.